Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня мы снова в КНБ Апреле. Сегодня я отвечу на такой вопрос, почему вы занимаетесь на улице? Процитирую одного из очень хороших людей, который занимается с нами. Все тренируются в залах, но без получают на улице. Все тренируются в спортивных костюмах, но опять же без дырчей получают джинсы, либо в офисных костюмах. Я думаю, я ответил на ваш вопрос, а то, что у нас выходит на тренировках, сможете вы увидеть сами. <связать> Вера одна, мило их, молодые сердца и Тут появился Марат Барбадос Громко сказал, ребя не попрос Спорца развели как простого лоха даже не понял, что дело трубас Даже не думай, дело бросать Даже не думай, свое отдавать Даже не думай, что твой СЛК Я на стоянке Гаим всегда Даже не думай, мы что твой Касов Сможем подбить Даже не думай, что это игра. Даже не думай, что это нельзя Даже не думай, что мы не дойдем. Даже не думай, что не думай, Даже не думай, что не думай, не думай, что не Даже не думай, что и учимся друг у друга Это самое главное Забыл добавить КНБ Апрелевка также продолжает существовать Занимаемся мы По тому же старому графику Понедельник, среда, пятница в 20.30 По улице Парковая Дом 3, корпус 1 Возле первого подъезда На воркаут площадке Начинаем в 20.30 Заканчиваем примерно в 11 часов вечера КНБ Москва Неизменно годами Петро Алматинская, в час дня центр зала. Питер, так же как и мы, жалкие пародисты, занимается. Также понедельник, среда, пятница, в 20.30. По улице Ирининский проспект, дом 32, спортивная площадка. Привет, Вадиму.